Доброго времени! Вот и наступил 2021 год. В принципе, год довольно такой интересный. То есть, даже если по нумерологии, цифра 5 это справедливость восторжествует. При этом цифра 20 означает, что мы все успеем. И 21 дает полномочия для так скажем, как говорится, удачу, либо продвижение в наших делах с вами. То, что мы с вами сделали с 29 на 30, некоторые обвиняют, что там Земля потеряла энергию, еще что-то. Ну, я так предполагаю, что Земля вздохнула или выдохнула от того, что у нее на Земле появились защитники, которые взяли ответственность на себя. То есть это мы с вами. И самое интересное, что ответ долго не заставил себя ждать. Расскажу вам сказку, может, новогодняя в некотором плане. Так скажем, я пытался пробиться до души Путина, чтобы переговорить, что какие проблемы или еще что-то. Но он все откладывал, как бы не хотел не ни общаться, ничего. И все как-то на 1 января получается, что все-таки договорились о встрече. И, грубо говоря, получилась совершенно другая картинка. То есть я думал, что просто пообщаться, а вышло, что уже он готов сдать полномочия правителя на астральном плане. И меня тут, так скажем, резко начали подготавливать. В принципе, получилась достаточно интересная картина. Как говорится, сказка, быстро сказка сказывается. Но дело потихоньку движется. Ситуация в следующем. То есть, то, что его держало еще на плаву, то есть, энергия любви, так скажем, к сильному правителю, получается. Она его держала еще, так скажем, Последнее время. Поэтому эту энергию как бы отдали, передали. И получилось через какое-то время подумав. То есть задача была переработать ее через себя и как бы дальше. То есть стать некоторым правителем. Ну, таких правителей, которые хотят за просто так получить. Слишком много у нас на YouTube, там, сотнями, тысячами, по-моему. Поэтому мне-то это тоже как бы чужая энергетика. Ну, у меня своей хватает, в принципе-то. И я решил использовать ее для народа власти. То есть эту энергию я передал всем, кто в системе я Русь, Те, кто отвечают за эту землю. Те, кто чистят эту землю. То есть передана вам власть над этой землей. Не только над Россией, она передана власть над землей. Были в этот момент ну, несмотрящие, так скажем, представители разных цивилизаций. Я подтвердил, что я отвечаю за эту землю в дальнейшем. И нас признали в конце разговоров всех, было зарево, ну, типа, ну, как вот рассвет такой, оранжевый, вспышкой. Ну, в принципе, на этом все закончилось. Вот эта сказочка. Ну, теперь по скрипту. Пытался я еще пообщаться с душой нашего Владимира. К сожалению, она уже там как застекленела. То есть, даже отвечая на какие-то вопросы, было с большими паузами. Ну, на вопрос, когда, ну, сказал, что на днях. Ну, как? Посмотрим. Кроме того, еще, чтобы вам подбросить новогоднего настроения, ребята, которые вот предложили сделать с 29 на 30, изменить направление вектора времени, просмотрели пространство, препятствия еще у нас будут без этого как но они уже все решаемые и после вот реперная следующая точка 7 февраля уже препятствий почти не видно то есть на данный момент получается следующая картина вы как представители власти я Русь можете спокойно предлагать всем кто там у вас встречается на пути темно или пытается вас атаковать покинуть данную территорию, так как она уже признана за нами. Если вы отказываетесь это делать, вы подлежите самому устранению. Все. Всем радости, спокойствия, счастья. Я Русь. Благодарю.